Everybody knows shit, fuck, I don't give a good god damn Your Uncle Sam is a motherfucker, I don't wanna see him again have to pretend, count to- Привет, бро! Перед тем, как ты посмотришь это видео, я хочу порекомендовать тебе свой канал «Лучшие игровые приколы Funny Game Co». Тут регулярно выходят крутые подборки из игр, багов, фейлов и смешных моментов под музыку, угарные моменты со стримов и эпичные моменты под музыку. Свежие нарезки приколов не оставят тебя равнодушным и поднимут настроение на весь день. Так чего же ты ждешь? Переходи и подписывайся по ссылке в описании. Oh, motherfuckers, a мне все-таки придется использовать страх для управления тобой. Смотри куда прешь. Да было б тут на что смотреть. Блин, блеск. А ну-ка прекратите распаковываться! Евросеточка. Люблю я ее. У них нет скидок. У вас есть скидки? Пошла нахуй! Нет скидок? А почему я тут покупаю? Хуй знает. Где покупать? В пизде. Давай, рез. Спасти Иссея можешь только ты! Ему нужны твои сиськи! А беталгейзер? Нет, я беталгейзер. Нет, я беталгейзер. Стоп. Чёрт! Сегодня был хороший день, все остались живы Рядом с мой 45-й калибр. Старый Родстер Бьюик, Витя Кихни не... Вы не ранены? Сиськи болят Что с ней? Лифчик жнет. Да это здесь при чём? правда хорошо говорит по-английски Спасибо Не за что Малышка Пошел муку, сука тупая Че пиздишь, блять? Ты, блять, пизда с ушами я вчера в лесу три ведра грибов собрал для тещи, а вдруг они ядовиты. Что значит вдруг? Мляха-муха! Эй, всем привет! Я тут ваш непосредственный начальник. Но ни в одной серии я никак не буду вам помогать. Да и пошли вы в пизду, правда у меня охуенные сиськи?